Итак, ребятки, всем привет! Мы начинаем наш обзор, лайтовый обзор, и я постараюсь его делать как минимум несколько раз в неделю, помимо обычного обзора, вот, чтобы вы смогли заработать как можно больше денег. Что мы имеем на текущий момент? На текущий момент мы имеем порядка 9 инструментов, которые мы анализируем раз в неделю по вторникам. Я начну, наверное, с четырех инструментов, которые самые популярные. Это нефть, S&P 500, евро и фунт. В подписи, в комментариях каждому видео, да, вы можете написать, какие инструменты вас интересуют. Я буду понимать, что для вас интересно и уже буду ориентироваться. Ну а пока начнем с нефти. С цены 60-60 ушла, об этом я говорил во вторник. кто заработал, молодец. Дошла до первой цели, это у нас была 57-81 и сейчас флетит. Смотрите, ситуация на текущий момент неоднозначная зажимает по факту во флот зажимает и пытается да пытается набрать топливо для дальнейшего движения поэтому на текущий момент дайте определю потенциальные точки входа либо точки take profit а вы уже сориентируетесь сами смотрите если мы говорим о том что вот это движение вниз оно Закончено. опять же таки неплохо сходили 575 тиков, это больше чем достаточно вполне допускаю что сейчас может быть определенная коррекция опять же таки обратите внимание вот на эту лимитку о чем она говорит о том что ее подставляет нас нос топов прошла она находится у нас вот здесь на хаях в идеале если бы цена у нас сделала эти увеличу движение вниз на самом деле маловероятно, то есть уже от 1,4 маргинальной зоны она отбилась, поэтому я думаю, вот этот вариант был бы наиболее предпочтительный для того, чтобы вот нас сходила 58.15 и ушла, но, скорее всего, нет, но тем не менее, да, то есть отметим. Отметим 58.44 это у нас подс вчерашнего дня и 58.15 это у нас динамический подс месячный выглядит неплохо для покупок. Если мы говорим по целях, то в принципе цели максимально простые. Максимальная цель это 63.13 это также у нас динамический подс. А выше пока на текущий момент маловероятно, что цена уйдет. Я думаю, так, сейчас вот у нас по точкам входа. Что касается целей, обязательно мы обращаем внимание вот на этот хай, потому что наибольший интерес это снести вот эти стопы, это 59,50. Давайте вот так сделаем, 59,50. Выше цены на текущий момент идти, но ну, нет смысла. Поэтому, точнее не то, что нет смысла, смысл есть, могут просто не направить. Поэтому давайте мы вот так сделаем, чтобы было красивее и по целям это 59 ну, условно говоря возьмем повыше там 60 это под 17 сентября это 5980 и максимальная цель это 6013 вот что я ожидаю на текущий момент по нефти но опять же таки важно понимать что нефть у нас находится в объеме на текущий момент и торговать максимально стрёмно то что может вылететь и вниз а подтверждение по кумулятивной дельте тупо нету небольшое есть скопление лимитных продаж на да, то есть но пока ничего интересного нет больше я вот, вот этот момент акцентрирую как фиксация прибыли вот этих шартов вот, да, то есть рыночные покупки. Поэтому, если есть возможность, просто пока в нефть не лезем, либо подбираем аккуратно, то есть раз-два, максимум два стопа получим, но получим-получим. Нет, я, наверное, пока лимитку выставлю на 58-15. 58.15. И стоп-лосс, я думаю, достаточно будет сделать так. Давайте с запасами большими сделаем вот так, ну и посмотрим, что получится. Но ну, сразу говорю, на текущий момент выглядит пока без подтверждения, поэтому посмотрю. Лучше всего все-таки дождаться какого-либо ретеста. Я думаю, если вот здесь остановят на 814, а на текущий момент крупных лимитов нет, то вероятно все дадут возможность зайти в рынок по сиплому. Что мы наблюдаем? наблюдаем по факту флэт и наблюдаем огромнейшее количество огромнейшее количество лимитных покупок поэтому есть вероятность что уже сегодня э, цена проект вверх на америке поэтому я в первую очередь буду искать покупки опять же из минусов мы находимся ну, чуть выше объемов, поэтому откуда покупать? Если мы говорим о том, что планируют покупки, то, безусловно, нужно снести, стопу, э, снести толпу, поэтому движение к 3000, примерно как-то вот сюда, и отсюда уже пробовать э, искать э, вход. Из минусов есть точка входа ниже, да, то есть вот здесь поэтому у нас либо 3000 либо 2990 условно говоря а что мы сейчас наблюдаем мы наблюдаем что цена не может на текущий момент преодолеть 3025 это одна вторая маргинальная зона и есть вероятность что уже с третьей попытки ну, точнее раз два три четыре на да, то есть допустим снесли, что с пятой попытки мы все-таки уйдем выше поэтому по целям максимально понятно это 30 55 понятно что и сюда попробуют увести вот и и вот так в чем плюс да а какие плюсы ожидаемо понизили процентную ставку что это значит для бизнеса доллар стал дешевле кредиты стали дешевле развиваться могут быстрее то есть стало больше дешевый денежной массы поэтому Вполне максимально оптимистично я смотрю сейчас на фондовый рынок Америки, и поэтому э, на текущий момент только наверх. Но опять же-таки перед тем, как уйти наверх, неплохо было бы снести стопы, чтобы устранить конкурентов. Поэтому в идеале с коррекции наверх. Есть а, вероятность, что уйдут без коррекции. Но если уйдут, да, то есть э, смогут преодолеть э, 3025, ну значит, условно говоря, ну возьмем. Допустим вот так. Ну условно говоря, будем заходить уже с коррекции То есть если выйдут без нас, то значит будем подбирать уже запрыгивать в уходящий поезд. Вот и все. По евреям, смотрите, неплохо так мы гэпом открылись, выросли на. 500 с лишним 530 тиков и сейчас мы этим ниже не отпускает и самое главное это у нас комнате дельта очень много у нас сейчас э, заливает лимит лимитных покупок есть вероятность есть вероятность что цена продолжит движение я хоть и графический анализ не люблю но тем не менее видим в какой треугольник зажали цену понятно что зажимает зажимает зажимает и сложным да то есть пробоем как оно раньше называлось чтобы снести вот так вот по стопам либо сразу но больше я сейчас смотрю в сторону в сторону покупок гэп практически закрыли поэтому на текущий момент логики движения вниз вот в цене нету она не заложена Единственная вероятность по какой евро может уйти вниз допустим до динамического паца вероятность такая что что-то кто-то напишет как обычно допустим в twitter поэтому на текущий момент я смотрю максимально позитивно на евро и буду искать точку входа цена которая нас интересует это 1.12, 12 я думаю 300 на текущий момент могут, конечно, чуть выше сходить, вполне допуская, но там уже будем по ситуации смотреть. По точке, точке входа можно попробовать 111.05, да, то есть 1/4 маргинальная зона Если дадут, да, то есть, но нужно быть аккуратным. То есть у нас потенциал движения получается 250 тиков. Ну, можно, конечно, попробовать сделать стоп 30 тиков, более чем хватит, потому что, но есть вероятность, что просто ложно зацепит, поэтому на ну, усмотрение. Очень хороший вход был вчера, и те, кто взял, красавчики, но это было в, 4, в 3 утра по Москве, то есть, да, то есть это 1.10.93. Подытожим. Предпочтительнее искать покупки в сторону 1.12.30. По точке входа зыбкая, но есть 1.10.050. Максимально она не некачественная, да, но лучше на текущий момент нету. Есть небольшая вероятность, что что-то в конъюнктуре рынка изменится и цена посыпется вниз, но тут уже мы к к сожалению, не предугадаем. То есть тут либо все-таки цена пойдет наверх, как и планируется, либо кто-то все испортит своим твитом. Поэтому будем посмотреть на развитие событий. И по фунту. Вот по фунту на текущий момент больше всего понимания. Да, то есть что будет происходить. Смотрите. А этот объем давайте даже уберем. Он нас не интересует. И я сделаю вот так. То есть мы смогли наконец-то преодолеть вот этот объем, а то есть вот это скопление объема, его протестировали и сейчас пробуем расти наверх. Да? Что мы видим? Мы вышли за одну, вторую и сразу снесли стопы. Да? И сейчас цена вполне допускает, что может скорректироваться. Но не суть. Давайте я общую логику расскажу, а потом будем уже в частности разбирать. По общей логике ситуация следующая. То есть я сейчас ожидаю движения наверх, вот примерно к этому объему. Может быть пониже, но тут уже смотрите сами. То есть основной наиболее интересный для нас объем это 1.2713 и 1.2750. Вот эта область. Также интересует нас уровень 1.2684. Поэтому давайте сделаем следующим образом. Условно говоря, вот отсюда возьмем движение. Вот 126, 82, 127, 20, 1, 27, 50. Понятно, что наибольший интерес для завершения движения нас интересует 128 ровно, ну там уже будем смотреть возможно да то есть все таки цена у нас сходит ниже сейчас давайте посмотрим точнее не так высоко сходит смотрите тут все зависит от того откуда строить маргинальную зону Если мы берем вот это скопление то уже практически цена у нас дошла до 100 процентов и в идеале чтобы она конечно вышла как только она выйдет то уже с первой области можно будет покупать продавать Поэтому все зависит от того, да, то есть с какой стороны больше в критической массы продавцов просто тупо набрали. Да, то И где движение наверх закончится. Мое мнение все же наиболее интересно все-таки, чтобы цена добила хотя бы до месячного подца, да, динамического 126.84. И уже отсюда искать продажи, либо продавать сходу. По потенциалу движения, смотрите. Потенциал движения у нас будет составлять, ну, допустим, если берем даже 84, то потенциал движения может составлять порядка 100, ну, даже по верхней границе возьмем 150, если прям углубиться, 180 пунктов потенциал движения есть. Я думаю, здесь можно сделать сетку из ордеров. Ну, давайте вот так выставлю. Order placed. Так, на 85 пока стоп-лосс... Стоп-лосс. Ну, даже сначала по лимиткам. Order То есть можно будет сделать... ордер вот И на каждый стоп-лосс, точнее на каждую сделку, я думаю, можно заложить где-то по... На первую сделку побольше больше 40 тиков. Order на самом деле не люблю такие большие стоп-лосс, но тем не менее... На вторую, ну, я думаю, уже можно 30. И на самую последнюю, на 27.50, можно сделать, а также, наверное, более чем достаточно 30 тиков. Вот. Пока предварительно планирую, что сможет взять только два нижних ордера. До крайнего верхнего 27.50. Силы для движения туда на текущий момент просто тупо нет. Как итог, либо на текущий момент дожидаемся движения наверх и будем заходить в продажу. Как альтернативный вариант, сейчас я планирую, что будет коррекция примерно к уровню 1.25.40, может быть, пониже 1.2526. И отсюда можно будет вот от, из этой области, вот из этой области пробовать подбирать покупки. Точнее будет, наверное, известно где-то ближе к американской сессии опять же таки обратите внимание что у нас вот так распределился объем поэтому вполне допускаю что цена может его протестировать из вариантов альтернативных при условии что мы обновим вот этот колой а, цена может нарисовать нам фикс-префикс то есть что это значит? Такое будет, почему нет? То есть, текущий план развития событий не отменяется, но тем не менее можно будет взять движение 100 пунктов на этом шарте. Поэтому обязательно алерт на 1.2559 ставьте. И как только цена его пробьет, уже на 1.2594 обязательно целый лимит со стопом, со стопом, со стопом. Да со стопом 20 тиков на 1.20. 6.15 можно будет поставить. Вот. На этом у меня все. Комментируйте данное видео, все ли было понятно. Стоит ли уменьшать, укорачивать данный лайтовый обзор. И какие инструменты вас также интересуют. В следующий раз постараюсь покороче. На этом все и до новых встреч. Пока-пока.